Ничего подобного вы раньше не слышали и не видели. Это аналогия кемпинга глэмпинга лес. То же самое и с Десс. У берега реки, вот в таком бамбучем лесу, здесь бамбук максимально будет стараться застройщик сохранить. Будет бассейн, дорогие друзья, будет баня, будет ресторан, шведская линия. Жить вы в нем не имеете права. Приезжайте отдохнуть, пожалуйста, а жить нет. Привет, уважаемые прекрасные телезрители. Друзья, сейчас будет что-то интересно, уникальное. Ничего подобного вы раньше не слышали и не видели и не подозревали, что можно купить там, где сейчас показываю я, недвижимость вам в собственность. И при этом зарабатывать выгодно. Поехали, рассказываю, дорогие мои. Смотрим внимательно. Это река Кудепста. Мы находимся в Кудепсте. Вот это непосредственно сам участок, вот отсих весь этот бамбук, вся эта гора, и по окончанию вот туда бамбука это наши дома. Рассказываю, что за дома. Это афреймы, афреймы, фахрейки, как, вот я даже не, не до конца могу нормально перечислить и рассказать вам, дабы передать. Что же это у нас, дорогие друзья? В общем, это супер крутое место. Смотрите, какая природа, какие горы. И все это в кудепсе. Смотрите, это крана это флора и летние. Эти краны, это флоры и летние непосредственно. Сами понимаете. То есть мы в жилом массиве. Знаете, что такое коттеджный поселок Лес? Если не знаете, то я вам расскажу. Здесь же у нас, видите, ледниковый комплекс. А, это Пятниковый. <сох> Долина реки Кудепста. Здесь же у нас йодобромные ванны. Вот отсюда, вот видите, да, по левую сторону у нас возят... Э, прям возят, на самом деле, месторождение минеральных подземных вод. Мойка, свалка, разжигание костров. Вот оно. <сох> разжигание костров, конечно, правда, тут костры будут жечь. Ну, давайте ближе, дальше, ближе к делу. Вот это у нас офреймы. Это у нас дома. Все это удовольствие у нас называется... Экоривер Ривер. Это аналогия кемпинга-глэмпинга-лес. То же самое и с Дес. о лес о Смотрите, природа, речка, чистейшая горная река. Мы находимся в пяти минутах езды от улицы Ленина. Да вообще, мы находимся в минуте езды от комплексов таких, как Флора, Летний, Сан-Тропе. И здесь же у нас, смотрите, это у нас кемпинг. Скажите, где кемпинг? Какой кемпинг? Ничего не вижу, ничего не понимаю. Надо смотреть сюда, дорогие друзья. Здесь за 8 месяцев будут построены у нас... Домики, фреймы э, по 60 квадратных метров с ремонтом, с мебелью, с техникой, упакованной и никаких доплат в собственность. Вот это все. Я иду, иду, и справа наш кемпинг лес, дорогие друзья. Я вначале показываю по этой стороне реки, потом перейду туда, непосредственно к участку, дорогие мои. Смотрите, какая здесь природа. Здесь конные прогулки, здесь лошадки, здесь м -м, просто природа. Не мусорить, мусор за собой убирать. Увидел я тут написано. И здесь же просто туда Пеши, пешеходные, идеальные, классные маршруты. Вот, вот отсюда по ту сторону заканчивается территория наших Афреймов. Давайте подойду я сюда. А сейчас подхожу к берегу реки, перехожу обратно на обратную сторону и иду вовнутрь. Нет, стоп, еще не здесь. Вон строение, видите? Еще сюда шипся немножечко, идем еще. То есть вот территория участка кемпинга да она огромна да вот пасих она заканчивается теперь пошли туда ну так дорогие ну так и так находимся на парковке непосредственно вот это вот все у нас Это парковка при наших а при нашем глэмпинге кемпинге здесь будет 12 домиков где будут вот вы видите забор непосредственно наших домиков здесь будут 12 домов здесь будет кемпинг глэмпинг аналог кемпинга леса. Если хотите понять, что это такое, возьмите просто и загуглите, что такое кемпинг лес. Можно в Ютубе, можно в интернете. Это супер, мега популярное место, где сейчас на данный момент цен дешевле 17 тысяч рублей в сутки нет. Только там палатки, там неполноценные домики. Здесь у нас раньше были, видите, написано конные прогулки, лошадки остались у нас вот там. То есть лошадки переехали туда в ту сторону, живут они теперь вот там. Вот это вот все, сейчас происходит демонтаж, наведение порядка. Ланьше, раньше здесь была конная как сказать, школа, что ли, ферма, если хотите, и здесь были конные прогулки. Дальше вот так вот начинаются у нас домики -пам, пам пам пам вдоль горы, 12 домиков. Домики от 60 квадратных метров, каждый домик идет ремонт мебель техника под ключ, и мы гуляем по нашей территории, представляем. Здесь у нас будет идеально ухоженная территория с прогулочными террасами, местами прогулочными, с местами для того, чтобы пожарить костер, спалить дрова, потому что это дорогого стоит, это драгоценно. У берега реки, вот в таком бамбучем лесу, где сейчас нахожусь я, посмотрите, здесь бамбук, здесь бамбук максимально будет стараться застройщик сохранить. Срок реализации всего проекта восьмой квартал 2023 года. Это чисто тупо коммерческий проект. Здесь у нас, смотрите, вся территория у нас простилается следующим образом. Вот так. И туда дальше уходят, вот как примерно ходил я по той стране сильно прочный бамбук. Вы посмотрите, обратите внимание, он у нас прямо идет по берегу. Здесь будет набережная. Набережная будет делать следующим образом. Заезжает буровая машина, бурит свайное поле, свайное поле и таким образом увеличит э, за счет этого даже земельный участок, потому что машина пойдет за бамбуком. Бамбук будет прорежаться, где-то он сохранится, где-то он останется. И у нас таким образом получится за бамбуком прекрасная прогулочная зона, то бишь своя собственная набережная. Реки Кудепста. Так мы находимся в Кудепсте Начнем с того, что если сравнивать с кемпингом лес, С глемпингом кемпинга Смотрите, я все еще гуляю по нашей территории Вот это вот сверху домики будут стоять Домики сверху Здесь у нас прогулочная зона Каждый домик имеет террасу порядка 20 квадратных метров Представляете? Вот она у нас река Здесь же у нас будет банька Банька с выходом в реку с выходом реку, то бишь купели. Дальше продолжаем. Будет ее добромная купель. Само собой разумеется, дополнительно. И будет бассейн. Будет бассейн, дорогие друзья, будет баня, будет ресторан, шведская линия. Все по аналогии кемпинга глэмпинга леса. При покупке данного помещения, то бишь э, домика кемпинга глэмпинга вот он, не вот так вот, бамбук в эту сторону сразу, говорю, будет проряжаться. Сверху будут стоять домики в ряд, 12 домиков подряд. И здесь вы сразу же при покупке домика заключаете договор на 15 лет на управление этого, то есть своего помещения. Жить вы в нем не имеете права. Приезжать отдохнуть, пожалуйста, а жить нет. Сразу же по причине того, что... Потому что это тупо, извините, дорогие мои друзья, коммерческий проект. Идемте далее. Вот дальше продолжаем, идем туда. Вот туда еще... Порядка 15 метров тоже наш земельный участок. Представляете, представляете, насколько это огромный земельный участок и насколько здесь будет все здорово. Здесь будет детская комната, здесь будет у нас детская комната со всеми видами игр развивающими. Здесь будет ресторан «Шведская линия», баня конные прогулки, вы уже видели, домики, купели. В каждом домике непосредственно о фрейме, я их не знаю, как правильно назвать до конца, если честно. Вот, они вот так вот будут, 12 домиков в ряд. Получается, домики сверху, ниже у нас прогулочные зоны, баня, инфраструктура. Максимальные домики будут, два люксовых домика, они будут по 100 квадратных метров. В каждом домике будет своя собственная печь. Печь, причем дровяная. То есть у вас будет возможность испытать экстрим в черте города. Вот на самом деле, вот вы видели, да, вот отсюда ровно минуту я буду ехать от флоры и летнего. Это крутейший, большущий Ох, кому рога покупаете? Я вам рога подарю. А, покупаете, в общем, здесь домик и буквально минута от комплекса «Флора и летний» и вы уже здесь на кемпинге лес оказываетесь. В общем, тема максимально интересная, максимально выгодная и максимально зеленая. Прикол в том, что вы покупаете готовый бизнес. На 15 лет подписывается договор с управляющей компанией, которая обязуется у вас взять это удовольствие и м, эксплуатировать. Заполняемость будет стопроцентная круглый год. Если вы сейчас зайдете на КП лес или КП нахаза. Там, во-первых, мест свободных нет. Во-вторых, цены минимум 16 тысяч рублей в сутки. А в новогодние сутки, то есть новогодняя ночь, грубо говоря, у нас э, кемпинг лес. Вообще, это цены 150 тысяч рублей в сутки. Если что. Так, это что? А, банька была. Тут раньше, я же говорю, были конные прогулки. Вот это все, что вы видите сейчас. Погода устаканится. Вот даже сейчас хожу, когда я здесь нахожусь. Видите, да, идет дождичек, моросяка. Все-таки в вашем регионе идет снег, в нашем регионе это дождь. Как-никак не крути. Все-таки мы в Сочи. И вот, это у вас удовольствие будет управлять и приносить вам пассивный доход. Цены максимально демократические. Домики упакованы, ремонт мебель, техника под ключ, никаких доплат. Сделки оформляются по договору купли-продажи. И по договору подряда. Вы получаете в собственность долю земельного участка, на котором расположен этот кемпинг-эко-ривер Классно звучит, классная локация Окупаемость, как я вижу, максимум 5 лет, и это действительно реальные цифры Своя собственная набережная со шведской линией, с местами отдыха, с развлекательными программами Танцполом там в конце небольшим, то есть для проведения мероприятий Беседки вдоль набережной реки, купели в реку, купели здесь, а также бассейн Естественно, люди, да, многие, которые в летний период, местные, как известно, практически в море не купаются. Я вот за сезон, за летний, да, то есть, когда купальный сезон начинается, я купаюсь обычно, но ну, максимум, там, 5-6 раз за лето вообще. Здесь же, я уверен, в летний сезон, да, и что говорить, в зимний, Люди будут предпочитать просто приехать сюда, чтобы искупаться в баньке, в бассейне, остановиться в домике, переночевать на субботу-воскресенье и уехать потом на свою флору и летнюю. И куда угодно, в общем, короче, как говорится, во своясе, заниматься своими рабочими делами. Еще раз говорю, срок реализации 8 месяцев, максимально короткий срок, максимально красивое место с наличием своих собственных паркомест. Домики от 60 квадратных метров плюс 20 квадратных метров терраса. Очень идеальная тема, загуглите, что такое КПЛС, что такое КПЛС, говорю, блин? кемпинг на Хаза, глэмпинг, и то же самое увидите здесь. Природа неописуемая, там вообще какие-то каменные гроты, какие-то пещеры, и мы находимся, буквально еще раз говорю, в пешей доступности от Флоры и Летнего, 5 минут до улицы Ленина езды, и мы находимся в Кудевсте, и ценники максимально демократические. Есть беспроцентная рассрочка до окончания строительства. Этот ваш кемпинг, глэмпинг Эко Ривер. Берест, прецедентный проект, начинает функционировать уже, хочу вам сразу сказать, вон он, флора летний виден, краны стоят, уже конец августа, то есть вы уже начинаете зарабатывать с этого проекта. Окупаемость максимум 5 лет, это круче, чем отели в городе Сочи даже, дорогие друзья. Ну и номер 8-918-880-0747. Звоните, пишите, кому нужна информация. Три домика из 12 уже проданы, осталось немного. Успевайте покупать, зарабатывать, беспроцентно покупать до окончания строительства, пока есть такие условия, пока есть такие проекты. Дорогие друзья, не забывайте ставить лайк, ну и звонить, обращаться ко мне нужна, если вам вдруг информация. Все, все-все-все, дорогие друзья, увидимся, до скорой встречи, пока.